Всем привет, с вами World of Games, и сегодня у нас обзор на побег из Таркова, хардкорной сюжетной многопользовательской игры, шутера от первого и третьего лица с элементами RPG и открытым миром. Игра была разработана питерской компанией Battlestate Games, выход игры запланирован на вторую половину 2016 года. Герой игры, то есть вы, оказываетесь в Таркове, в альтернативной реальности нашего времени. Тарков — это вымышленный российский город, северный индустриально-финансовый центр страны. Из-за событий, связанных с нелегальной деятельностью корпорации Terra Group, в конфликт были втянуты две частные военные компании. Наш герой оказывается втянут в запутанные события в центре города, перед лицом неминуемого коллапса. В городе действует банда местных мародеров, прозванных «дикими», а также вражеские наемники, подразделения миротворцев и прочие темные личности, воюющие в чьих-то интересах. Никаких аномальных катаклизмов и так часто встречающихся последнее время зомби в игре мы не увидим. Как сказали разработчики игры, мы старались воссоздать симулятор мира перед настоящим крахом цивилизации. Игра разработана на движке Unity, и это совсем не значит, что графика слабая сторона проекта. Разработчики проделали колоссальную работу над графической составляющей с основным упором на детализацию оружия и персонажа. Все пули в игре летят по баллистической траектории и имеют реальную физику пробитий, а характеристики оружия максимально приближены к реальным. За оружием придется ухаживать, ведь если этого не сделать, стволы будут оставлять кучу проблем начиная с некрасивого из-за царапин внешнего вида и заканчивая частыми перегревами и осечками во время стрельбы. Разработчики игры пообещали вас создать неповторимую атмосферу России, поэтому в игре будет преобладать оружие российского и советского производства. ко всему этому добавлена отличная система кастомизации, благодаря которой вы сможете заменить или снять все части оружия. В игре будет огромное количество обвесов, а также трафаретов для нанесения камуфляжа на оружие. В игре предусмотрены жажда, голод, болезни, отравления, поэтому воду придется очищать, а есть или пить только в безопасное время. Основным режимом игры станет ПВЕ, в котором нам придется выходить в рейды по разным уголкам Таркова. Можно будет взаимодействовать со всем игровым миром, в том числе со всеми дверьми и выключателями что позволит спалниться луту во всех местах на карте. Кстати, в случае гибели персонажа во время рейда придется расстаться со всем инвентарем, если только не положить его в специальный защитный контейнер. Ну и в заключении стоит сказать о свободной экономике в игре, которая даст почувствовать себя реальным торговцем в условии постоянной разрухи и анархии. Это был игровой портал World of Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.